по улице красные мимо семейного магнита перекресток разворачиваемся на улицу коммунистической не очень. Ночью, конечно, красиво. Тут слов нет, везде огни ярко. Так мы продолжаем ехать по улице Амбонистической. Право Ейский казачий кадетский корпус, общеобразовательная школа, военная кадетская школа. Поворачиваем направо. Едем вниз к морю, до Нижней Садовой. Это Богдана хмельницкая улица. Довольно отвратительная колдобины, ямы. Будьте осторожны. Вниз спускаемся к морю, на Нижней Садовой. Впереди у нас разворот налево. Далее с по правой стороне остается море. Едем по нижней садовой. Дорога, к сожалению, не очень колдобина, явно. А во время дождей здесь лужи воды. Я мой потерять колесо. Водители будьте внимательны и осторожны. Это магнит слева. Перекресток. Нижнесадовая и Карла Либних.